Технологии не стоят на месте и уже невозможно представить жизнь без интернета. Ведь у многих там не только общение, но еще и работа. Приветствую всех любителей социальных сетей и просто позалипать в интернете. С вами Бакумин Кантон. И это уже третье видео на моем канале, в котором мы с вами рассмотрим еще пару вариантов, как можно исправить неполадки с сайтом ВКонтакте. Время идет, а ситуации с тем, что вы не можете попасть в ВК, меняются. Итак, давайте же рассмотрим, что можно сделать, если вы не можете попасть в ВК с компьютера. Первая и самая распространенная проблема – это, конечно же, захламленность браузера кэшем и данными сайтов. Поэтому стоит его почистить. Это делается достаточно просто в настройках браузера или же обычной утилиты Clean and Clear. Также в браузере можно почистить куки. На платформе Chromium, то есть в браузерах Яндекс и Google Chrome, мы должны сделать следующим образом – Справа сверху мы нажимаем на три точки, заходим в историю, нажимаем очистить историю. И здесь мы должны с вами перейти в дополнительные настройки и выбрать следующие пункты. Очистить историю браузера, файлы куки и настройки сайтов. После этого нажимаете удалить данные. В браузере Opera мы нажимаем на логотип браузера, заходим в «История», «Очистить историю посещений». Здесь выбираем все те же параметры и нажимаем снова же «Удалить данные за последний час» или за все время. Лучше, конечно, за все время. В браузере Mozilla мы нажимаем на три палочки, заходим в «Настройки», переходим в «Приватность и защиту», Опускаемся чуть ниже до заголовка куки и данных сайтов и нажимаем удалить данные. Производим все те же самые манипуляции, нажимаем удалить. После этого попробуйте зайти в контакт, но сразу предупрежу, после такой очистки у вас могут слетить все пароли и авто, автозаполнение сайтов, поэтому будьте к этому готовы. Если же вам не хочется чистить каждый браузер по отдельности, вы можете просто скачать и установить приложение Clean and Clear для вашего компьютера и сразу очистить все браузеры одновременно, а также проверить реестр на ошибки. Для этого заходим в программу Clean and Clear и во вкладочке Applications мы выбираем браузеры, которые нам нужны. Выбираем у них нужные параметры и нажимаем анализ. После того, как программа проанализирует ваш компьютер, вы нажимаете Run Clear. Далее можете зайти в реестр и нажать сканировать. Программа сразу выявит все ошибки, которые имеются в вашем реестре. После вы нажимаете Fix Selections и нажимаете Нет. Если же все же ВК после данных манипуляций не заработал, стоит посмотреть, вдруг данная проблема кроется в том, что упали сервера ВКонтакте в вашем регионе. И не только у вас сейчас нагрузится ВКонтакте. Для этого зайдите на сайт downdetector.ru на этом сайте вы можете посмотреть а, различные сайты, которые работают на данный момент. То есть мы переходим на ВКонтакте и смотрим количество проблем. Возможно вам просто стоит немножко подождать до того, как поднимут сервера. Если данные советы вам не помогли, то посмотрите два предыдущих ролика по данной тематике. Вероятно там вы найдете нужную информацию. Дорогие друзья, в связи с обостренной ситуацией в мире, хотелось бы сказать вам, оставайтесь дома, берегите себя и своих родных. Если вы не знаете, чем занять себя в свободное время, лучше начните развивать себя в разных областях, И сейчас появилась куча возможностей. Например, крупнейший сайт Skillbox предоставил бесплатный доступ к обучающему контенту. Среди доступных курсов основы работы с программами Photoshop и Figma, базовые навыки, веб верстки создание сайтов на киль, 3D-моделирование для гейм а также как сделать контент для YouTube с популярными блогерами. Ссылки я оставлю в комментариях. Спасибо за внимание, если ролик был полезен, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До новых встреч!